Привет! Давно не виделись. Добро пожаловать на канал Французские булки. Bonjour à tous et bienvenue. Сегодня приготовим карри. Это курица с рисом. Вариантов этого рецепта очень много. Мы, как обычно, пойдем самым простым способом, банальным, с минимальным количеством ингредиентов. Надеюсь, все получится хорошо, потому что я, на самом деле, давно это блюдо не делал. Но, надеюсь, справлюсь. Если не справлюсь, то... Вот, ну а перед тем, как начать, немного о французском языке. Сегодня поговорим о культуре, а конкретно о застолье. Если группа вы окажетесь с французами за большим застольем, там... Кто-то двинет тост, и придет время чокаться. Так вот, имейте в виду, когда вы чокаетесь с французами, обязательно смотрите им в глаза. Они потому что будут то же самое ждать от вас. Ну вот такая вот у них традиция чокается, все смотрят друг другу в глаза. Ну а когда чокаются, говорят чин, либо говорят санте. Санте это, соответственно, на здоровье. Так что вот, надеюсь, вам пригодится. И Погнали. Вот, в принципе, как я говорил, ингредиенты все достаточно простые. Здесь у нас лук, куриное филе, черный перец, соль, кари, оливковое масло, чеснок и рис. Рис мы предварительно промыли и оставили в воде вымачиваться на, на то время, пока мы будем готовить все остальные ингредиенты. Итак, с чего мы начнем? Нарежем лук, чеснок и курицу. Теперь нам предстоит обжарить лук с чесноком, добавляем немного оливкового масла, немного соли. и немного перца и все это обжариваем дальше нарезаем курицу на мелкие кусочки как только лук приобрел золотистый цвет добавляем филе Добавляем карри и обжариваем куриное филе до золотистого цвета. Как только курица достаточно обжарилась, добавляем риса. Равномерно распределяем его на дне не перемешиваем, заливаем водой и томим на слабом дне, пока вода полностью не выкипит. тогда блюдо будет готово. Ну что ж, вода выкипела, блюдо можно считать готовым и пора его подавать к столу. Ну что ж, вы все видели сами, на приготовление данного блюда ушло примерно 20 минут. Любой справится, рецепт достаточно простой, получилось очень вкусно и, главное, питательно. Вот, всем спасибо за просмотр, надеюсь, данное видео вам понравилось. Если есть какие-то замечания, либо какие-то предложения, буду рад их всех выслушать. Так что, ребята, спасибо всем и пока!